Слушайте, тут такое дело У друга моего изо рта пистует пена Не могли бы вы помочь золотать эту течь? Не умеет он здоровье беречь Но прохожий не ответил Заметил пидор ответ Я в этих пукливых глазах Сегодня он увидел в деле ста Каждая собака знал Воху и Леху. Был когда-то с нами третий был Антоха, но Антоха ускорялся, под землю съебался, остались только Воха и Леха, Воха и Леха, Воха и Леха. С каждым днем чувствуем, как нам плохо, поколение Навсегда запомнят нас молодые В домах, кучились таблетки Бабки во дворе зовут нас малолетки Если б знали эти бабки Сколько есть у нас целебной травки Люди ходят в магазины за мусорку и резину, дядя Валера раскину попить. Палим по полной, будем палить. Тут каждая собака знает Фоху и Лёху, был когда-то с нами третий, был Антоха скорялся по землю схипался остались только Воха и Леха Воха и Леха Воха и Леха С каждым днем мы чувствуем, как нам плохо Поколение нулевых навсегда запомнит нас молодых. их слушай тут такое дело Не мог бы ты помочь найти Лехе Вену Они все спрятались куда-то а мы хотим отдохнуть, без дата, Бог, тебе плохо, Бога, отзовись, темнее в глазах. Проносится жизнь, там была Леха, неважно. <свык> Лавочки, ломбарды, подъезд типа трасса, дядя Валера, бочка для кваса. Вох и Леха, Вох и Леха, с каждым днем мы чувствуем, как нам плохо. Покоренье нулевых. Всегда запомнят нас молодых. Тут каждая собака знала Воху и Леху Прощай, всем районом даже плакал кто-то. Истории, конец, минорная нота Воха, Леха и Антоха.